Так что Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, Ливан, тут бери. Самое интересное. Паша, ты пожалуйста. О, какая солнышко вышло. Папа, сегодня еще обкатаемся. Если ветер будет. Так, Глеба мой сразу встретил. Давай, Глеб, один-три кошки, быстро. Володь не уходи! Давай, садись. Клеп.